Программа «Сдохни или умри» сейчас наверно... А еще. вот она находочка. Еще одна находка. Наверх отачка а вон она. Мы по лету их и не брали. Потому что лет... мы сегодня выбрались на копку сегодня без александра нашего Фила, говоря. говоря, он занят работает но мы выбрались на локацию где мы уже в принципе бывали и все да, здесь. Металл здесь уже есть поэтому и проверенное да, место без металла мы отсюда не уезжали сейчас будем пробовать. наблюдать пробовать и копать по уже покажем да все будет Могу еще показать вам одну, один нюанс, потому что у нас грязюка какая, блин, аж куски. Да, от дождя. Ладно. Погнали. Короче, у нас, давайте без короче. У нас находка глубоковатая. И снова мне заставляют работать. Как обычно? Ну да, ну да. Потрынди, потрынди. Ну, нет, а по тренди, по тренди. пока Сашки нет, хочу чуть-чуть поговорить. Ну да, точно. Посмотрим. Она, конечно, что-то прям сильно глубокая, блин. Штыка два с половиной. Или подхватила, Ну, надо смотреть, потому что тут тоже как бы не и много находок уже осталось. Ну, короче, если уключимся. Короче, мы нашли все-таки. Все-таки мы нашли. Да, тут сидит, смотри, два штыка. Товарищ. Мы по лету их и не брали такие глубокие, потому что летом здесь вообще можно было с рухнуть Показал его хорошо Ну они и весят хорошо, я тебе скажу Но, по-моему, нет Че? Внутри целый Ну, пусть будет целый Фу. Смотри, Фу. есть предложение, либо мы сейчас сложим здесь и по низу проходимся, а сверху уже поднимаем и собираем Но мы можем Фу. из бачки уйти Глянь, что там за сумку лежит ну-ка возьми, может мы туда послаживаем пока что то Видишь, глубина, блин. Ну факт, что здесь этот метал этого хватает. Да. Если нормально, давай так не будет. Вот этот валик сложим. А сейчас одно. Линии, блядь. Можно нормально, можно тогда будет на копочку брать. Мелочь нам собирать какую-то, да? Угу. Все, пусть лежит. Да, я пока не закрываю. Все, мы продолжаем. Нашли мы сигнал и уже это все попали. Что такое тяжелое? Не может быть. Только как-то сигнал странный Но он не такой незвонкий. Он поднимает. Не так вот вы не звонки, чаще всего вы не берете. Поэтому нужно было брать лом Как да ты с ломом тут их да, хиляешь. Да, это с этим. Китачок. Вот такая находка. Килограм, наверное, 8-10 имеется. Тяжело. Пол, наверное, полтора штука копать приходится. Ну как говорится наш труд металлоискателей комрадов Он сдабривается всегда Сдабривается Как-то так. Как так. так И никак иначе такое вот колечко Небольшой сигнальчик Дырзочка Чуть выше. Вот так Ну, ну пойдет Сойдет оправда. Это можно и в рюкзачок закинуть угу. У нас хороший сигнал Сигнал, наверное, за сигналом Да Тут как бы есть смысл и показывать Вроде и не сильно глубоко, полтора штыка Но все, конечно, усложняется камушками дом... не, не как камни, больше склон тут напрягаешь Ну, склон, да Вот вот так вот и мы можем заходиться вниз Да. Если будем неаккуратничать. Походу нашел что-то там есть. А вот, не Похоже не на жестянку. А Похоже <рекл> Ни хера себе жестянка. Я бы каждый день бы такие жестянки собирал. Вот такие вот находки. Ну ка дай-ка покажем. Вот находочка. Килограмм на 10 Вообще я прям. Зачете. Замечательно Зачет, ребятки Просто зачет Как говорят, за такой лайк не жалко поставить Лайк, like, подписку и колокольчик И снова у нас очередная находка да, это такое и Кольцо, опять? побольше Такое хорошее кольцо Массивное угу. а Чтобы а вы кольцо. понимали, периодичность этих находок Наверное минуты две, да? Ну покажи первую ямку вот первая. Да. Внизу еще одна ямка. И вот третья. И все такие вот находки как бы массивные. Весь это нехорошо, он толстый, видишь, да? Вишь, да, Эй, вишь, да? Эй, видишь, да? Ладно, включаемся. Но мы его не находили, эти сигналы на находили в том находили. Скорее всего, просто И не было, угу. Ямки будем закапывать. Да. В каждую ямочку. Вот. Чтобы потом хейтеры не говорили. Вот, ямочки оставляете. Всё, закопали все как будто не все сделали качественно мы снова с находочкой тоже недалеко вот она вот, находка нашел а еще. вот она находочка еще следующая сразу распалится, да, да спалится но это планка она очень хорошо весит она массивная это стоящая находка как бы мы вот походили сколько вот Примерно хочется. полчаса. Килограмм 30-40 уже бахнули на этом месте. Я думаю, что Это стоит. Очень и очень хорошо. Да. Потому что бывает, ты ходишь часами, час-два находишься Целый килограмм 30. и радуешься. Да. Ладно, поехали дальше. Сели мы, короче, передохнуть а, немножечко. Тяжело здесь на этом склоне копать. Ну, склон тут прям очень резкий. То бишь, вон там уже речка находится. А все этот промежуток нужно ходить вниз. Здесь красиво, что я вам скажу. Здесь yeah, сразу у нас есть. Ну я думаю, камера ничего не передаст. Не, она передаст такие какие-то нюансы. Дай бог разбогатеем когда-нибудь И уже будет поинтереснее Да, и будет у нас и дрон, будем снимать красивее. Да и так с дроном я думаю, будет виднее, как всю обстановку вверху. А также цифра. Сейчас планируем пройти сидеть. Потом ниже спуститься, надо попроверить. Почему? Потому что. Сверху все ссыпали, и этот металл, он уходил. Либо застревал внутрь, либо он укатывался вниз. Ну валики в основном катились вниз. Любая, любая, да. Ну, любой металл, да. да. Так что дыхаем У нас сегодня в планах. 12. 12. Килограмм 150 200 А черт все сколько произведет. Как положено. Вот, пошел, что сегодня без Сашки. Да, на Сашке дверь передать. Огромнейший привет. Не горюй. Слава поедем. Только встали с привала и сразу нашли сигнал. Да, вот мы тут сидели и здесь в этом сигналчик. Нет. Как бы, что-то имеется. Вчера мы отдыхали, сегодня мы работаем. Валик подвали. Да, валик. Это... Старый добрый друг валит Дед Валик. Вали. Погнали. Дальше. Ну, а у нас. Снова сигнал, не отходя от таза. Сигнал. Сейчас будем пробовать. Напоролся. А вот она и планочка. очередная планка. Пальс, а это хорошие находки. Хорошие, радует, блин. Очень радуют они. Погнали. Матся радость. Зашкаливает, короче. Но спускаться вот это постоянно. Это пипец. Мы уже, я тебе скажу, где-то килограмм 40, стопудово есть. И это все поднимать мы просто немного опухнем. Ну ладно, надо идти. Время ограничено. Хотя, наверное, минут 15 18 нашли находку Еще одна находка Не то, что еще одна А, очередь, угу. да Вали Васик. Когда он это Полый ну это... это Пол беды Но с портфелем да. ходить уже тут не очень да. благоприятно Не, ну как, пол? ну, это, как положено Просто этого Всего нет нужно. Не надо ну, его, профиль Давай. Нагружаемую могучую спину. Отругайся Включимся. Рука. Как, найдем что-нибудь. У нас нахопка. Нахопка. Нахопка, блядь. Уже сил нет вот нахопки этой. Короче, что-то нашли. Сигнал показывает. Как вроде цветной. Либо большой же металл, либо цветной, но как дну по цифербату пока за девяносто девяносто это у нас в основном цветняк. Ну сейчас мы глянем, Мак кушеры уже да, сброс делать глубоко вака можно Сбоку иди вот. вот это вытащили А вот это не оно? Уголок какой-то Не, это, это валик А, нет. это не оно, да? Что, не а, не, это не оно Ну вот ты говоришь, не, на хоп... это валик Это нахопка, на ты ничего не понимаешь Нахопка? Нахопка есть Не знаю нахопка Надо, наверное, размазаться, потому что я уже не потяну мешочек Ну ты сможешь подняться, пока покопаюсь? Да, понять, ну там с машины сходить разгрузить пока иди. Потому что я уже старый. И старый стал, да немощный. немощный старый. Ой, ой, ой. Сейчас спросим назад. Да, смотрите, какая там это. Немощь. Ладненько. Включаемся при я находке. А вот Макс добычи пополз. Вон он на верхушечке. там на рыбачёвке Ладно, я пока Макс относит, пойду дальше поищу Ребята, это программа «Сдохни или умри» И Сейчас, наверное, сдохнем скоро, потому что такой подъем ну, изначально я думал, что будет очень просто с за того, что много металла, много разных звуков, но по такому склону подниматься, это, наверное, я не знаю, как это нужно будет. Очень сложно, очень. С такими вот сумками, когда она весит. Ну сколько? Примерно килограмм 40, да? 40 у тебя за спиной, ты поднимаешься по такому склону Это конечно жопа А еще мы забыли взять воду, поэтому это еще как бы тяжелее я ну, вообще уже, ну, да, резиновая на плах, ну. Поэтому, поэтому а тут я пока Макс ходил, относил к Ушел тоже, чего-то я не пойму Но где-то оно рядом уже, извините что Вот эту выкупал там такую прям Яму здравую И она прям показывает, что вот она вот. Она. Может, это жестянка? А это, блядь Жестянка, скорее всего Похоже, Ну может она весь. Оно есть а ну, забрать можно Ну да, Бонус. Небольшой бонусик. Мелячка. Может там ну, есть что есть. В общем так. А вы, наверное, ставьте лайки. Подписывайтесь, потому что такой труд, я думаю, можно и оценить. Сейчас стараемся ради вас, ради контента. А вот и бонус. положим за крома. За крома. Потом, кстати, мы собираем цветной металл. Не металл, не металл да. собираем медь, медь. бронзу. А мы сдадим, когда это. Хорошо, прямо собираем. Хорошо насобираем собираем и будем сдавать. Ну и все, наверное. Ладно, мы перекуриваем. Вот такие сигналы. Это как вот, сейчас я вам покажу, мы не засняли. До этого. Подробно шуркоживает еще. И такие стрельцы тоже они хорошо, особенно когда если они в пятачок висит, вообще в зачет попадает. Как Может вот этот. Это? Как вот этот, ребят. Вот этот там висит. Его обидно, да, правда. Угу. Там у нас камень шуга не такой о. сильно не убивать там что лишнее не убивать. да вот он пятачок мы выкопаем а здесь еще такая находка была тоже толстая но мы, мы вот сейчас сейчас рекопаем. да Макс все прикапывает так что Ребятушки, не надо кто там говорил вы лохи гадские лохи посмотреть не хочется. О, ну, хозяинчики, златые. Ну все, продолжаем. Короче, на поверхности. Прям, прям на поверхности. Смотрим сигнал. И вот тут вот такой вот ну, ну добрый не лежит. Ну-ка, под Магазине кидать. отдохну пока, заваляюсь. Стоящее, да? Конечно, стоящее Мы и в том сезоне отсюда выкопали блядь. Ну и в этом Закапывает, видите? Закапывает Относи Фаналь. Короче Макс бедолага тянет Весу Там вообще да. Еще килограмм 40, наверное Третья ходка да? Больше. Даже может больше. Как чтобы контент для вас снимать. Пилить контент. А потом... Наклон пацану. С просто такими выйдем отсюда. Срочно. Уже банки в тачку не помещаются. Давай, короче, вверх, поднимайся. Я сейчас все чуть подорву. <свеч> Давай, И все. Короче, вот и мы туда. Наверх, а тачка, вон она. Хувень. Жесть. Я хочу тут сигнальчик проверить все-таки. Макс дошел. Я вообще категорически не завидую. Вспоминаю себя. Просто смерть. Хочется поехать и сдаться уже. Кому-нибудь. Кому-нибудь, блин. А вот это глина. Слояка, наверное, больше метра, здесь ее засыпают. Здесь металла осталось, друзьяки. На миллионы. На миллионы просто. Закопано еще внизу. Плюс в терриконе. Ну, она останется на века. Кабеля, медь, не все. Но она останется. Свинец На веки вечные. Фух. Покажи хоть какая-то. Да уже. Вот он. Природные красоты наши. А мы там внизу были. Ладно, что, как сдадимся? Соберемок, всем ББ, всем ББ, всем, всем бобра, всем баба. Всем, всем баба. Всего хорошего. Подписывайтесь вам главное и ставьте лайк усить. Короче, у нас экстренное включение. Что мы забыли? Показать самое главное, это находки, что мы нашли. Вкратце сейчас показываем и мы едем. Сегодня субар будет прям щедро на находки Да. На сигналы. Короче, основа, основа сегодняшняя это валики, средний да, вес, вот-вот да, там внизу, средний вес это 7, от 7 до 10 кг, а, в зависимости от сохрана, плюс планки, планки скобы такие толстые, ну жестянка то это херня, ну короче, много чего такое интересного, нашли, конечно, это больше наш край похоже, летает вот такая плюшечка, ну как отливка Ну как и отливка. Вот она. Потому он... что такую тоже находили на, на локации с Аней. Мы ее забирали, сдавали. Да. Здесь чем, чем хорошо, здесь есть фрагменты изделия, как бы уже. Могут не придраться. Ну и все, мы едем сдаваться, приедем по месту уже в тачке, скажем, чью ночью сдали, насколько вышло. Еще раз. Так, друзья, подведем итоги сегодняшнего копа. И до этого коп видео выйдет. Сдали мы черного на 138 килограмм но почему-то нам показалось что там больше потому что мы за сегодня бахнули прям ну, замечательно сотку, Да, сотку, сотку. Всего. килограмм 38 как раз наверное мы спирокопа. ну и плюс бронзу мы сдали которая там была 58 она вышла вот вам итоги кэш, кэш, кэш. на 4 150 руки вот, все мы там записали бумажечку нашу, блокнотик. Кого не обделили, все записали. Да. бородачка, грязь, грязь, ковыряет. Это. Сейчас разделим, Сашкину дольку положим. Все по человече делаем. Все по А Сами уже додумали. Сегодня, конечно, устали из-за того, что склон вот этот, то есть мешок тащили на себе. Ну, я тащил себе мешок вот этот. Ну зато вот. ну, было много сигналов, много металла. Ну там его хорошо. еще хватит покопать. Мы, наверное, просто туда как-нибудь снаведаемся на эту копку. Да, эту там накопать прям плотно каждый сантиметр, потому что все, видать, сваливали, все оно скатывалось вниз. Можно что-то найти. Ладно, не будем, как говорится, вату катать. Завершаем. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. Поезжаем дальше.